Киев, 9 января, УНН, в Министерстве иностранных дел Украины жестко отреагировали на визит президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым и напомнили, что подобные несогласованные визиты являются грубым нарушением. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в Твиттер, передает УНН. В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Владимира Путина во временно оккупирован Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ Российской В стороне передана нота протеста. Сообщила Зеленка. как сообщали СМИ, в оккупированном Крыму Россия провела совместные учения Северного и Черноморского флотов, о чем наблюдал президент РФ Владимир Путин.